Здравствуйте, дамы и господа, инсульт карма-йоги США, Курс 2, Беленицкий. Если вы не подписались на канал, подписывайтесь, пожалуйста. Если вам понравились предыдущие видео, то поставьте лайки, пожалуйста. И напишите свой комментарий, организуйте дискуссию и так далее. Итак, мы с вами разобрали, мы идем по пути, рассматриваем болото, то есть то, что должен освоить человек, который продвигается по методам карма-йоги и раджа-йоги одновременно, и весь смысл раджа-йоги в получении определенных состояний, которые можно назвать настройками. И весь путь раджа-йоги – это запоминание вот этих вот настроек, чтобы от обычной социальной настройки научиться быстро переходить в более утонченные духовные состояния, и в этом и есть весь путь от протехары до самадхи, раджа-йоги. Карма-йога – это подробности, каким образом мы строим свою коммуникацию с социальной средой, в которой мы все находимся, чтобы эта социальная среда перестала потреблять нашу личностную энергию, чтобы мы изменили себя настолько, расширили наше сознание – чтобы мы в любой социальной среде перестали отстегивать энергию на социум или же научились отстегивать столько, сколько нам нужно отстегнуть на социум, на свой бизнес, на свои доходы для того, чтобы оставшуюся часть энергии трансформировать в астральные путешествия астральные путешествия возможны тогда, когда вы отсекаете одну за одной привязанности свои и обучаетесь трансформировать свои состояния в утонченные состояния, потому что после того, как вы достигли попадания в астрал в результате шавасаны, ваши чакры заполняются, вы приходите к пониманию чакральной энергоемкости. Потом вы видите, что чакры теряют энергию. Когда чакры теряют энергию, вы приходите к пониманию чакральных вставок от цивилизации. И вы понимаете, что вы теряете энергию в результате того, что вы ведете себя по тем паттернам поведения, которые прописаны в цивилизациях. Вы меняете линию поведения и... Постепенно меньше и меньше энергии отстегиваете на цивилизационные эгогора. Эгар Итак, мы с вами в прошлой лекции разобрали Шамбалу и разобрали цивилизацию Хатида. Мы выяснили, что Хатида блокирует Вишутха Чакру в основном потому, что человек критикует и он видит царинку в чужом глазу, а бревну в своем не видит. Да, критика может быть разная, но представители Хатиды критикуют и ругаются по всем абсолютно статьям, по которым они могут ругаться, потому что они не хотят ничего для себя делать. Они ждут, когда кто-то придет, и за них все их проблемы порешает. <как> Хатида это цивилизация шудринская, то есть люди работают от забора и до обеда, и не дай бог ни на секунду больше, потому что шудра ничего не может и не хочет делать, чтобы вылезти из того болота, в которое он попал. Цивилизация другая, пацифида, это уже цивилизация кшатриев и цивилизация третья, азиатида, это цивилизация торговцев. Если мы переходим к касте Вайшаны, торговцы, <coughs> цивилизация Азиатида, что нужно понимать? Нужно понимать законы денег. Раз, лекция по законам денег на канале первого курса Института Карма-Йоги. Ищите плейлисты, смотрите и изучайте канал первого курса. Не через телефон, а через компьютер. Там все плейлисты хорошо, замечательно видны. В понимании азиатиды нужно понять, что есть социальные автоматы, есть номенклатура цивилизации и есть оккультный персонаж. Оккультный персонаж азиатиды – это черти, которые втихаря клепают свою денежку. Поп – это автомат азиатиды и одновременно номенклатура. Вот такая вот она азиатида. И балда – тоже, это тоже номенклатура цивилизации Азиатиды, которая является инструментом, то есть это силовые министерства, которые охраняют доходы попов, которые руководят как бы население. И вот это вот главная часть. В Азиатиде главная прибыль, это цивилизация торговая. И Азиатида, она с одной стороны развивает социальную ориентацию, с другой стороны она блокирует манипура чакру. Критерий такой блокировки, когда владелец Мерседеса ездит от заправки к заправке полчаса, тратя свое время, полчаса, чтобы на 2 копейки там купить дешевле бензин. И Это один из основных пунктов, как блокируется манипура чакра, потому что человек не может заплатить цену, сколько это стоит, а он ищет, чтобы было подешевле. Вот это вот вариант с азиатидой. Что у нас получается с пацифидой? Пацифида цивилизация кшатриевская. Это войны. Воин очень чувствительно относится к своему личному пространству и к любому наезду. И в отличие от торговца, воин сразу бьет в лоб. В этом отличие как бы всех кшатриев от других остальных каст. Потому что кшатри решает ситуацию военным, силовым путем. Поэтому вы просматриваете свою линию поведения, вы понимаете, что ситуация кшатрийская это азарт и сексуальное такое наваждение. Поэтому... Азарт – это все азартные игры, это то, что Александр Сергеевич Пушкин не написал в своей сказке про пацифиду. То есть, когда человек теряет голову, играя в рулетку, играя в карты, то есть все азартные игры, любые игры на деньги – это все цивилизация пацифида. И в пацифиде обычно все заканчивается дракой. Поэтому, если где-то разговаривали, разговаривали, а потом чуть-чуть поругались и дали друг другу в лоб, это как раз пацифида, вот она сработала. И вы избавляетесь от паттерна поведения по пацифиде. И когда у вас это счастье происходит, у вас начинает работать интуиция. Потому что, как азиатида блокирует манипуру, чакру, из-за жадности и мелочности. Точно так же э, цивилизация пацифида она блокирует интуицию, блокирует Сахастрару чакру, потому что люди добровольно в пацифиде, все представители пацифиды, теряют голову от сексуального вожделения раз и теряют голову от азарта 2. То есть представитель пацифиды кричит: Дай мне денег, я вот сейчас я отыграюсь, сейчас я отыграюсь. И представитель пацифида обычно шулерство не замечает. В этом ограниченность видения пацифиды. То же самое, как представитель пацифиды не видит со стороны своего вожделения, когда он готов родную мать продать, но чтобы вот этим объектом своего сексуального желания овладеть к любви, отношения это не имеет. Представительница пацифида, маханская царица, она пытается сексуально задеть всех мужчин, и обязательно, чтобы ради нее подрались. Вот в этом есть смысл. У вас есть три цивилизации, хатида, пацифида, азиатида. Что такое спайда? Спайда перекрывает анахату чакру, перекрывает сердце, это холодный расчет. Именно из-за того, что целители не понимают спайду, и позволяют спайде закрыть свое сердце, они теряют видение на какой-то момент или на длительное время какое-то. Спайда просчитывает все ситуации, и игра в шахматы это спайда, любая пошаговая стратегия это спайда. То есть спайда это когда человек привязан к тактике и совершенно не видит стратегии. Стратегия – это общий план развития всей битвы, и это совершенно другой уровень видения. Поэтому кшатрии бывают разные. Бывают воины, а бывают полководцы. И бывают учителя, которые учат спорту, чтобы не травмироваться и завоевать медали, и чтобы спорт приносил радость, а не горе. <coughs> Две цивилизации самые высокие, которые... Долгожители на этой планете – это Арктида и Атлантида. Арктида перекрывает на чакру, потому что духовные практики Арктиды, они сексуальность превращают в снежную королеву, в неприступность, в недоступность. Но в действительности снежная королева – это женщина, которая от сексуальной игры не получает никакого удовольствия, Поэтому голова у нее абсолютно свободна, Сватхисхана у нее закрыта, и для нее как раз брак, по, брак по, <смех> по расчету, царевну замуж выдает, совершенно нормальное такое явление, потому что Сватхисхана у нее перекрыта, и главное решить какую-то политическую свою задачу. Положительная часть, которая дает цивилизации Арктида, это человек неудержимо рвется вверх по социальной лестнице по карьере выше выше выше выше потому что в этом суть арктиды арктида всегда гордится всеми своими предками и технология выхода на свою родовую линию на свою родовую капсулу она как раз пришла из арктиды потому что если вы почитаете про царей там прошлого у них у всех на стенах висели портреты до 12-го потомка, 22-го потомка. Рюриковичи мы. Эту часть нужно очень четко понимать. И Арктида готова пойти абсолютно на все, чтобы занять вот то единственное место на пьедестале. Атлантида. Что такое Атлантида? Это самое высшее из существующих, существовавших цивилизаций. Суть ее в том, что Атлантида учит вас видеть чудо. С одной стороны, с другой стороны, Атлантида перекрывает третий глаз до тех пор, пока вы не начинаете понимать, что за каждым чудом стоит колоссальный, колоссальный труд. Что мы отрабатываем, проходя все эти цивилизации, и в чем оккультный навык всех цивилизаций? Суть главного оккультного навыка цивилизации Хатида это уметь выпрашивать, просить у сил. Это определенная концентрация во время выполнения молитвы. Просить у сил. Там есть определенные правила. Никогда не работает, когда вы просите для кого-то. Всегда работает, вы должны просить только для себя и должны просить то что вам могут дать в чем суть мистическая цивилизации азиатида понимаете вы или нет что в любой стране и в любом социуме пока ваши доходы не упираются вот в какой-то потолок вас как бы никто не замечает как только ваши доходы превышают вами начинают интересоваться Сначала жулики, всякие аферисты, чтобы вы своими доходами поделились, повыше вами начинают интересоваться государственные организации, разные секретные или правоохранительные. Поэтому оккультный персонаж цивилизации азиатида это черти, которые умеют делать денежку и не привлекать никакого внимания к себе. Чтобы их не замечали. Вот это вот э, весь смысл оккультного персонажа Азиатиды. То есть, чтобы ваши доходы ни у кого не вызывали зависть. С одной стороны, нужно молчать, о любви не говорят, о ней все сказано. А с другой стороны, нужно уметь действовать так, чтобы вас, вы были невидимым. Просто и для своих конкурентов, и для всех остальных никто не должен в принципе, даже вообразить себе, сколько вы можете зарабатывать. <coughs> в чем смысл <coughs> оккультный навык какой у пацифиды? Окультный навык у пацифиды для мужчин, это умеющим рубить не нужен меч. Когда человек, который тренированный и зная свою силу, он решает ситуации, не вступая в военный конфликт, потому что все понимают кто перед ним. А для женщин это умение делать так, чтобы мужик просто потерял голову и очарован, восхищен, пировал у ней дадон. А потом неделю ровно, покорясь ей безусловно, вот это вот ситха, это ситха пацифида, оккультная ситха пацифида. То, что называют экстрасенсы венец безбрачия, это полная противоположность. Ситхи пацифиды, когда у человека сексуальность вообще на нуле. Методика пацифиды это, конечно, когда вы родились красивой, ну, ну что тут, тут все понятно. Но бывает, что девушка абсолютно не отличается никакой красотой, но она, используя вот этот навык пацифиды, такой шарм вокруг себя закручивает. В любом возрасте, в любом что как бы окружающие полностью околдовываются и полностью восхищаются, потому что она понимает, кто перед ней, как в предыдущей лекции мы с вами говорили, развивает вас то, что вы применяете ежедневно. И когда вы ежедневно пытаетесь использовать ситхи пацефиды, они у вас наращиваются и укрепляются. Что такое ситха спайды? Ситха-спайды это когда вы научились просчитывать и когда вы видите то, что скрыто, социально скрыто. То есть вы понимаете, что если кто-то поднимает шум на юге, то наступать он будет на севере, потому что это отвлечение внимания. И вот эти все методы спайды. Они прописаны стратегмы или парадигмы китайские, там сколько их, какое-то количество китайских стратегм и парадигм. Когда вы введете стратегмы и парадигмы в Google, вам как раз выйдет трактат о китайских стратегмах и парадигмах. В Викопедии есть статья по этим стратегмам и парадигмам. И там все законы шестой цивилизации, потому что шестая цивилизация, спайда, это не только как бы коммерческий промышленный шпионаж или разведка военная, это именно методы, которые используются в цивилизации Спайда, чтобы отвлечь внимание и сделать меньшими силами, меньшей численностью то, что они хотят сделать. Если мы говорим о аннексии Крыма, то это было четко Спайда, потому что с нужными людьми договорились и без единого выстрела... Взяли огромный полуостров Крым, потому что со всеми было все договорено. То же самое, каким образом разминировали дорогу из Крыма в Херсон, это все вот та же самая песня. Но цивилизация Спайда, она в отличие от Пацифиды, Пацифида в открытом бою не проигрывает. Если проигрывает, быстро учится, наращивает силы. Спайда не понимает вот эту вот победу на поле боя, и Спайды для Спайда это неинтересно, Спайда должна втихаря вот так вот как бы свои вопросы порешать, кому-то это, кому-то то, и вот таким образом со всеми договорились, обыграли в шахматной партии, в такой, и Чек а король уже все повержен. Вот это вот спайда, это определенный паттерн поведения. Вот ситха спайда, это видеть невидимые ниточки, за которые нужно дергать, чтобы добиваться своей цели. Остается у нас две цивилизации, которые... Все предыдущие это были цивилизации бездуховные. Там духовный был только островок мелкий, а вот Арктида и Атлантида это цивилизации духовные. Потому что у Арктиды это королевич Елисей, который шаман, он легко общается с духами природы, и он понимает язык природы. А Атлантида это царевна-лебедь, которая может и экономику сделать, бизнес поставить, и охрану бизнеса сделать. Единственное, что она не может, это ей нужна любовь. Ей нужен партнер, который ее любит, который ее ценит. С белой ручки не стряхнешь и за пояс не заткнешь. И при этом по критериям э, царевна-лебедь готовит лучше, чем повариха, и шьет лучше, чем ткачиха. Вот, и эту часть тоже нужно очень хорошо понимать, потому что любая царевна-лебедь, она и шьет, и готовит, и плитку укладывает, и как бы она может все, что угодно делать, если у нее для этого есть мотивация. Это критерий царевны-лебедь. Критерий царевна-лебедь, она... Как бы, ну, все она может, и, и семью она может сохранить. Единственное, что она не воспринимает, это когда ей начинают изменять, потому что она не понимает, как я ж такая самая классная, как мне еще можно было изменить. Ну, что это такое? И это у нее рана такая на сердце сразу, вот потому что ей непонятно, как бы, почему. А, а все, собственно, потому что мужик вдруг начинает понимать, что насколько он ниже по уровню, чем этот царевна лебедь Но царевна лебедь очень хорошо понимает свой статус духовный, и поэтому какого мужика не возьми, он все равно будет ниже. Он все равно будет ниже по уровню, чем она, и поэтому она на это уже согласна. Вот этот оккультный персонаж, царевна лебедь, мужчина тоже может быть. Вот таким лебедям да и то же самое женщина может чувствовать духов и разговаривать с ними то есть тоже может быть королевичем елисея в вот это все оккультные персонажи это навыки которые как бы вам нужно обязательно в себе каким-то образом открывать если мы говорим о навыках королевича елисея то Одна из технологий это вы легли в траву, посмотрели на облака, выбираете маленькое облачко, начинаете его как бы растворять, потом открыли глаза, посмотрели, что с этим облачком. То есть вы воображаете, что на месте этого облака ничего нет. У людей, которые хоть чуть-чуть умеют концентрироваться, это всегда работает. Методику эту прописал еще Ричард Бах в своей книжке Иллюзия или Справочник Мессии, оно же. И есть другие технологии умение чувствовать настроение природы, настроение других людей, настроение своей семьи, настроение своего партнера и правильно эти навыки применять. Отличие оккультного персонажа Атлантиды, царевна-лебедь, от ткачихи поварихи свадьи, бабы мабарихи в том, что у автоматов... Атлантиды У них зависть постоянная, а у царевны лебедь зависти нет, потому что некому завидовать статус максимальный в цивилизационном пространстве. О седьмой цивилизации Синтезида мы не говорим, потому что пока, как я вижу по современным фильмам фантастическим, всех представителей этой цивилизации, у кого появляются сверхспособности, начиная от сериала героев, их всех планомерно уничтожают, подставляя под разные социальные проблемы, потому как все эти представители седьмой цивилизации, они с социумом справиться не могут, потому что они намного его выше. И это точно, это примерно как очкарик, какой-то математик против каких-то урок из подворотни выиграть он не может во всяком случае очень проблематично с этим совсем смотрите сериал Герои это много-много чему вас научит вот когда вы прошли все эти цивилизации дальше э, очень трудно понять что существует другая какая-то линия поведения и вы начинаете интересоваться танцами, классической музыкой, изобразительным искусством, скульптурой не потому, что вот так вот нужно, что это выход во вне цивилизационные пространства, а совершенно по-другому. Потому что каждая картина, которая живая, написанная мастером, вы в нее можете войти своим сознанием. Скульптура которая из камня, она передает движение. И это движение нужно научиться видеть. Классическая музыка, она втягивает вас в совершенно другое астральное пространство. И весь смысл в том, что классическая музыка, она открывает для вас астральный мир, когда вы слушаете и начинаете чувствовать то, что вы не чувствовали раньше. И поэтому, как бы, Шопен отличается от Баха. А Брамс отличается от Вивальди. И когда вы начинаете даже ну чуть-чуть в этом разбираться, ну вот самую малость, но вы приходите на симфонический концерт, и вы улетаете вместе с этой музыкой. Это нужно научиться делать, потому что вот это и есть настройка. Те, кто не понимают оперу, не могут настроиться на оперу, Начинайте с Аперетты, начинайте с Кальмана, начинайте, ну, с кого-то хотя бы начните. Ну, если и это вам не по душе, начинайте с авторской песни. Через авторскую песню тоже можно, ну, вот Тимур Шауф любит всякие зарисовки делать, Самойлов любит делать зарисовки. Смотрите. Смотрите, ищите, через что вы можете войти вот в это вне цивилизационное пространство. Если мы говорим о танцах, то вальс раскрывает сердце. Танго раскрывается Ватхисхану. Какие-то шаманские танцы, они раскрывают Сахасрару. Но на шаманских танцах вы не раскроете Сахасрару, бездумно повторяя движение. Идея вся научиться в состояние минуэт раскрывает чакру когда вы как бы вот я без ума от минуэта и так люблю его за это да Что такое попадание в абсолют попадание в абсолют это как бы на порядок выше чем прохождение самого мира Если вы имеете источник дохода профессиональный, вы легко попадаете в Абсолют, и тогда в Абсолют второго Мира самое трудное для вас понять, что добро и зло это две руки одного и того же явления. Когда вы попадаете в Абсолют Третьего Мира, Абсолют Третьего Мира возьмет вас только тогда, когда вы отключите себя от всех своих прошлых желаний, раз, Шамбала, второе, вы должны убрать все цивилизационные паттерны поведения, третье, вы должны сбросить, из своей чакральной системы все вставки чакральные для этого нужно хотя бы разобраться и почитать в книжках и послушать лекционный материал на канале первого курса Института карма йоги как вы еще не подписались на канал вот и не сделали ни одного комментария это одна часть и самое главное это нужно понимать что если первый мир, это как бы кусок камня. Там все, что уже было, то прошло, и оно неизменно прописано. То есть, если вы были в прошлых реинкарнациях где-то, это уже поменять нельзя. Во втором мире там добро и зло, светлое и темное. Но это полярный мир, два полюса всего. В третьем мире все по-другому. В третьем мире есть светлое и темное, но там этих светлых 60 разных. И этих темных 60 разных и между ними и тут и тут еще серых масса веерная такая и поэтому когда человек рассказывает что он прошел третий мир но говорит вот этих надо брать и сажать брать и сажать брать и сажать да ни хрена ты не прошел ты не прошел третий мир потому что если ты прошел когда ты во втором мире Жуликов, жулик должен сидеть в тюрьме. О, вот это вот как раз по второму миру супер. Вот наш депутат, будем за него голосовать. Этот депутат, он рассчитывает, вор должен сидеть в тюрьме. Вот он рассчитывает на, вот он показывает, что он будет за справедливость бороться. Это все годится, классно, когда он баллотируется. Как только он туда вылез, он понимает, что там справедливости нету. И бороться глупо, а лучше выжить, пристраститься к кормушке и продвинуться чуть дальше, вот в этой, во всей лестнице. Поэтому любой человек, который имеет вот такое однозначное мнение, там, брать и сажать, всех расстрелять, он в третьем мире ничего не прошел абсолютно, потому что каждая ситуация отдельная, своеобразная. Вот эти плохие, а вот эти хорошие а этих нужно всех уничтожить там ну вот это вот это из второго мира когда у человека четкая сетка добро и зло вот хороший плохой что такое хорошо и что такое плохо в третьем мире взгляд полностью меняется на окружающую среду нет такого что вот эти вот такие а эти такие когда мы говорим, что эти фашисты, а эти нацисты, это означает только одно. Это означает, что этот товарищ, он работает на представителей Хатиды. Они его сразу поймут. О, ярлык есть? Вот это вот фашисты. Супер, расстрелять. Это нацисты, этих всех в тюрьму. Вот. А это торгаши, вот этих в тюрьму. Да, нацистов тоже расстреляют с фашистами. Торгашей всех в тюрьму, Ходорковского в тюрьму, да. Третий мир, у него нету однозначных решений. Там всегда какой-то люфт, там всегда компонент альтернативности. И, и поэтому критерии третьего мира это полная смена восприятия, и человек проходит третий мир тогда, когда он научился попадать в настройки вне цивилизационного пространства. Я понимаю, что все музыканты или режиссеры, которые закончили там ГИТИС или что-то еще подобное, они как бы теоретически уже в третьем мире. Но, ребята, это все далеко не так. Я сколько раз видел... Человек совершенно занимается, играет классно на сцене, а потом приходит и в семье ругается, и идти до да, полным ходом, и денег нет, вот и сплошное безденежье, и... а потом выходит на сцену и опять преобразился, и опять вот совсем человек другой. Его просто научили вот такому вот ремеслу, но жизнь свою он никак не поменял. Поэтому для пути нужно отрабатывать, понимаете? Если вам рассказали, как этот мир проходить, как тот, это не значит, что вы прошли. Это значит, что вы прочитали путеводитель по Парижу, но вы там ни разу не были, вы состояние не поймали. Вы даже не с экскурсоводом прошли, а вы просто посмотрели путеводитель по Парижу. Вот примерно, примерненько так. Что такое дальше получается четвертый мир? Четвертый мир вы должны на себе, на своей шкуре попасть и пожить. Вот красная революция, не сдал хлеб, расстреляет. То есть всех, кто не с нами, всех, кто иначе думает, всех нужно расстрелять. Чтоб человечество могло счастливым стать, как Тимур Шавов поет, полчеловечества придется расстрелять. Вот это вот весь смысл красных то есть мы вас всех осчастливим, мы вас расстреляем, потому что нашему миру вот вы не нужны инакомыслящие. Вы только нам все портите. Мы лучше возьмем дурных, тупых и никчемных, но которые голосуют за всегда и нас поддерживают, не задумываясь. Вот это вот мир красных. Мир желтых это те, которые соглашаются обманывать и быть обманутыми. И мир желтых это постоянные обманы с какой-то выгодой. Что нужно понять в четвертом мире? Четвертый мир это мир договорняков. Если вы смотрите на войну России и Украины, эти плохие, эти хорошие, этих нужно уничтожить, ваше видение второго мира. Вы должны понимать, что в четвертом мире те, кто находится в высоких креслах, они обязательно будут о чем-то договариваться. Весь смысл договорняков в том, что они чем-то пожертвуют, чтобы что-то получить. И вот в этом весь смысл договоров второго мира. Вот был товарищ Кеннеди, который замечательная историческая личность, но он не вписался в четвертый мир, чем-то там он боролся, с тем, чем бороться было не нужно. И поплатился отдал свою жизнь стал национальным героем но четвертый мир это никак не изменило потому что четвертый мир должен себя вот он должен сам себя пройти и четвертый мир изменится не тогда когда хорошие придут к власти или плохие а когда изменится вот сам тот народ который позволяет собой вот это вытворять или не позволяет собой вот это вытворять а когда у народа есть интеллигенция как бы которая готова идти с плакатами там это остальные все сидят в болоте хатиды и ждут что за них какие-то там декабристы придут и все исправят ничего не изменится четвертый мир это не изменит. Красные отстреляют интеллигенцию, желтые интеллигенцию пересажают, и останется все, как было раньше. Но четвертый мир — это мир договорняков. Чтобы договора выполнялись лучше, для этого договора подкрепляют танками и ракетами. Как выяснилось, эта война, результаты, это средства, все зависит от дальности воздействия. Тот, у кого более дальнобойная артиллерия и ракеты, вот он как бы находится на коне, условно. И, и поэтому, как только появляются более дальнобойные ракеты, они выносят склады и артиллерию на той стороне, ну а остальное уже как бы дело техники и дело профессионала. Но нужно понимать, что общественный строй, вот был первобытно общинный, потом рабовладельческий, потом вроде феодальный. Феодальный это тот же самый рабовладельческий строй, потому что крестьяне считались как бы крепостными собственничеством. Это была собственность помещиков. И поэтому феодальный строй, он конечно отличался от рабовладельческого, но не сильно. Когда пришел уже на смену феодальному строю начинающий капитализм, то свобода она как бы трансформировалась как состояние. Но вот эта вот смена общественного строя, это как раз и есть четвертый мир. Приходит время, с юга птицы прилетают. Да? Что нужно понять, когда вы проходите четвертый мир и попадаете в абсолют четвертого мира? Четвертый мир это машина. И четвертый мир это менталитет, вот народа, Это менталитет страны. Поэтому всегда силы регресса, пытаясь управлять народом, они сбивают планку образования вниз. Насколько они могут сбить. Чтобы упростить менталитет, то есть форму мышления народа, населения. А для этого нужно одну и ту же чушь повторять каждый день. И в конце концов даже профессорам Гимо начинают это все развивать и повторять на свой лад. Когда приходят прогрессоры, то силы прогресса, когда силы прогресса приходят в страну, они начинают поднимать уровень образования. Потому что если силы регресса, они с удовольствием, им очень нравится, когда народ, но ну, только пьет и, и жрет, и все, и это супер. И слушает телевизор зомбоящик и полностью доволен и хвалит президента. Это идеальное направление для любого регресса. Идеальное направление для любого прогресса. Президент пообщался с народом из какой-то древни, схватился за голову и говорит срочно туда, всех учителей, чтобы дрессировали народ, повышали им интеллект, придумывайте для них программу отдельную. То есть силы прогресса всегда будут повышать интеллект народа. Население, литература и КВН будет нормальный, какой был остроумный и интеллектуальный давным-давно. Игра что, где, когда должна вернуться. Понимаете, вот когда это все случится, Интеллект будет не... КВН будет никогда, они обрывают там друг друга какие-то дурацкие шутки. А какой был давным-давно, вот с чего мы начинали, умный КВН. А умный КВН не устраивает ватников, понимаете? А они уже считают себя как бы сердцем всего народа. Вот по этим критериям вы смотрите прогресс и регресс. КВН стали плоские шутки, вот все. Кукума Руся, мы поехали вниз. Как только КВН станет более остроумным, и более умным, и более интеллигентным, вот мы поехали вверх. Вот, собственно, как бы и все. Четвертый мир это ментальность, менталитет народа. Как минимум, что нужно делать? Вы должны понимать, каким образом Замбоящик управляет народным менталитетом. И когда вы начинаете это видеть, как видели все советские диссиденты в 60-х, вот тогда вас абсолют четвертого мира, он принимает, потому что вы начинаете видеть, где правда, а где вранье. Что вранье всегда делает? Как у Высоцкого. Правда и ложь, да? Ложь всегда полностью противоположная, дает представление о том, что говорит правда. В надежде, что те, кто послушают, они скажут, ну это левый, это правый, давайте выберем то, что посредине. И в итоге ложь отыгрывает от ситуации противоположной, она на срединку приводит. А потом ложь опять продолжает лгать, и опять приводит к серединке, а потом опять приводит к серединке. И таким образом как бы расстановка сил смещается. Вот в этом, в этом все направление как бы лжи, которое существует по уровню четвертого мира. Естественно, есть технологии, как с этим бороться. Но до тех пор, пока ложь и фейки не уйдут с YouTube. И все это вранье не уйдет с Ютуба, когда президент Порошенко наезжает на президента Зеленского. Ты поправил уже свое время, что ты сделал для страны. Ты только для своей конфетной фабрики все сделал. Оружия нету, на вооружение средств не выделялось. В итоге получили то, что получили. Крым сдал, Донбасс сдал, но конфетная фабрика процветала. Вот как бы сразу видно, кто кто на чем сидел и кто чем занимался. Ну а сейчас очень же хочется опять сесть в президентское кресло. Видно, шоколадные доходы упали. Нужно что-то поправлять. Поэтому нужно наезжать. Но тот человек, который в руля, тот человек, который пытается что-то сделать... Тем более, если он еще не профессиональный политик и не сидел в Министерстве иностранных дел и дальше, дальше. Конечно, этот чек будет делать ошибки. Но в этом случае Сатья Юга и Честность все решают. Но для того, чтобы человека сместить, нужно его очернить. Это методика какой цивилизации? И в сумму его пустую кладут грамоту другую. То есть, это все понятная часть что такое вход в пятый мир вход в пятый мир это совершенно другая технология то же самое как мы выходим из цивилизации и вдруг попадаем во вне цивилизационное пространство а там оказывается нужно музей посещать и на концерты классической музыки ходить «Дайте Григо, Бога ради, дайте, дайте нам Скарлатти». А отвечают злые дяди, что скарлате не в фарвате, что у Григо низкий рейтинг. Сейчас мне Тимур Шау в счет пришлет за то, что я использую длинную его цитату в своем лекционном материале. Но не только я все это вижу. Точно так же, как вы вдруг попадаете Вовне цивилизационное пространство, а вам там скучно, и делать там нечего, потому что состояния эти не заходят, и вы думаете, черти что, куда я вообще вышел? Непонятно кому и куда, какой-то театр. Вот в четвертом мире все эти красные, желтые, зеленые, голубые, это все как, когда в море вы заходите, медитацию с водой мы уже почти доделали. Спасибо Роману. Вот Там первый слой, если особенно песчаное дно, он мутный, потому что волна поднимает песок со дна, кажется грязная вода. Вот то же самое все эти желтые, зеленые красные, это грязная вода четвертого мира. В четвертом мире есть много друг вот такого, чего не снилось нашим мудрецам. Но пока это все не проявлено и относится к области будущего, то о нем как бы говорить проблематично тоже. Поэтому мы переходим к пятому миру, а в пятый мир попадают только те, кто научился управлять или собой, или другими. И вот тут выходит самое интересное, что в пятый мир человек раз-раз, тук-тук. А там глухо, как в танке, его не берут. Он ищет, ищет двери в Пятый мир, а его не берут. А почему его не берут? А потому что он на стройке четвертого не прошел. Раз. Он никем никогда не поуправлял. Два. Но самое интересное, что он и собой не, упро... не поуправлял. Он во втором мире добился хоть чего-нибудь. Если Пятый мир его не берет, нужно возвращаться во Второй и опять смотреть. Что там у меня доходы? Как я вообще вижу речки денежные Второго мира? А что у меня в Третьем мире? Паттерны поведения цивилизаций цивилизации остались? Я их исчерпал? Или они остались? Ставки на чакрах у меня остались? Пока вы в ставки не уберете, Пятый мир вас не принимает. Пока вы все уровни сознания хоть чуть-чуть на 10% каждый не пооткрываете, пятый мир вас не принимает. Пока вы по четвертому миру не поймете по своей судьбе, а вот же я по красным жил, а вот же я по желтым жил, а по зеленым я хоть что-то вот настолько сделал, я хоть одно дерево посадил, я свою комнату хоть убрал хоть раз, и вот вы начинаете понимать, что Шауча ⁇ это чистота, а чистота ⁇ это категория пятого мира. И в пятый мир, чтобы попасть, вы должны регулярно в свою судьбу, мало вам концертов, музеев и симфоний третьего мира, вы должны научиться управлять какими-то своими желаниями. Вы должны понять, что ваши желания ⁇ это не вы, что ваши эмоции ⁇ это не вы. Эмоции это результат цивилизационных провокаций. И политические решения, которые у вас в голове есть, это тоже не вы. Это результат наезда зомбоящика. И кто-то входит в пятый мир через Ахимсу, а кто-то входит через Шаучу, а кто-то входит... То есть все вот эти пять, пять ям и пять ниям, Через любую можно войти в пятый мир. Если вы никого в жизни никогда не любили, кроме себя, вы не можете попасть в пятый мир через любовь. Через что-то вы должны попасть. Какая-то сила должна вас притащить в этот пятый мир. Вход закрыт туда, там вход только по паролю в пятый мир. И чтобы войти, у вас, у вас или счастье, вы через счастье идете. Вы начинаете оглядываться на свой курсовой проект судьбы. А где же у меня счастье-то было? И счастье с вами не дружит. Поэтому нужно найти какую-то категорию пятого мира, через которую, через настройку, на которую вы попадаете в пятый мир. А дальше пятый мир начинает вас тащить через испытания. Вы думаете, вам золотом начинают дорожки посыпать? Ничего подобного. Путь – это постоянное усилие, как хроника Хамбера, прохождение лабиринта. Спасибо, счастья вам!